перед глазами, постепенное снижение зрения. Раньше при диагнозе катаракты люди старшего возраста уже не надеялись увидеть мир четко. сегодня операция по замене хрусталика длится 15 минут и является единственным доказанным методом лечения болезни. О современных технологиях и самой частой офтальмологической проблеме людей старше 50 лет поговорим прямо сейчас с хирургом, офтальмологом, доктором медицинских наук Татьяной Шиловой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Зрение снижается медленно, и такое есть бытует мнение, что люди после 60 лет считают, что уже сниженное зрение и катаракта — это норма как офтальмологи относятся к этому? Да, все верно именно так, и многие пациенты считают, что зрение как раз улучшилось, с появлением катаракта меняется оптика глаза, и человек, который мог читать угу. в очках, вдруг обнаруживает, что вот эта способность у него появляется э, в 70-80 лет, и считает, что и дедушке не нужна операция. Так вот, мы, офтальмологи, относимся к этому отрицательно. И говорим, что катаракта в любом случае, она должна быть э, пролечена и угу. только хирургическим путем, потому что не Нередко созревание катаракта ведет к появлению других заболеваний, не только снижение зрения, но она за собой влечет изменения внутриглазного mm -hmm. давления, то, что человек сам может не заметить, Измени... изменение связочного аппарата, смещение хрусталика тоже человек на первых порах А видит. вот что человек сам может заметить? То есть как видит человек с диагнозом катаракта? Ну, э, как правило первый симптом это действительно снижение зрения появление тумана перед глазами угу. но ну, туман это в целом э, такой на бытовом уровне ну, как будто грязное стекло как, как будто, будто грязное угу. стекло как будто фильтр поставили на то есть, начальных... есть даже различные стадии да, да? на начальных этапах но ну, здоровый глаз видит картинку четко угу. а, при начальной катаракте эта картинка несколько смазана Ну, конечно если мы говорим о людях возрастных то безусловно потребности зрительные у них гораздо меньше и допустим человек который практически не выходит из дома достаточно видеть там пол таблицы или несколько строчек вдаль, угу. потому что катаракта мешает видеть и вдаль, и вблизи. Угу. Еще один симптом очень часто – это смена очков. То есть как угу. бы подобрали очки, человек так устроен, что ему кажется, что очками можно вылечить все. Да. И человек в очках кажется больным человеком. Вовсе нет. Если человеку надевать очки, и это улучшает зрение, то в целом угу. мы не говорим о хирургии вот срочной. Речь идет о том, что при катаракте, очки не помогают. Uh -huh. И человек с ожиданием uh -huh. того, что они улучшат зрение, не получает so, достаточно четко. Это начальная стадия? Да, все верно. Через какое, а, через какое время катаракта может перерести? Все очень индивидуально. 2. И на самом деле в моей практике, 30-летней практике, бывали люди, у которых катаракта созревала буквально за несколько недель. Uh -huh. Но мы не говорим там, о, о часах и днях, это все-таки другие заболевания. Но бывает так, что человек, допустим, мог читать еще что-то, и вот uh -huh. через пару недель... Он он перестает, э, эта способность утрачивается как для чтения, так и вдали. Но надо сказать, что нередко э, люди смотрят и двумя глазами, и, закрывая один, вдруг обнаруживают, mm -hmm. что зрение ухудшилось, и приходят с нами с практически зрелой катарактой, mm -hmm. когда yeah. уже полностью как будто мутное вот стекло. Да, вот тогда, когда ничего не видно. И убеждают врача, что это случилось практически вчера. Вот uh -huh. я лег спать и увидел. Но дело в том, что смотря двумя глазами, можно не заметить появление катаракты. Поэтому, конечно, для самодиагностики очень важно проверять, каким глазом ты видишь лучше, хуже, то есть каждым глазом в отдельности. А прийти когда к доктору в каком состоянии? Вот, в начальном состоянии, когда только чуть-чуть? Если человек заметил, что он стал хуже видеть, качественно uh -huh. или количественно, речь не идет, можно видеть все строчки, но при этом катаракта может мешать видеть, Нужно идти к офтальмологу для того, чтобы обнаружить. Мало uh -huh. того, офтальмологи поликлинические, как правило, очень поздно направляют на хирургию. Это связано с разными факторами uh -huh. и с тем, что учились они давно, и консервативное мышление. Uh -huh. Ну, смотрите, операция, в принципе, это всегда такая кардинальная. Да. мера, и поход к хирургу всегда тоже кардинальная история. А может быть, сначала человеку назначают медикаментозное лечение, может себя таблетками поддержать, если на начальной стадии. Вот можно ли лекарствами, как то тарактискорректировать? Реклама ну, я как хирург скажу, что это точно миф. Однако, конечно, человек верит в то, что можно что-то покапать. Есть народная mm -hmm. медицина, которая тоже рекомендует мед и всякие прочие там, другие народные средства. Даже mm -hmm. не стоит перечислять. И можно найти и на сегодняшний день рекламные ролики в интернете. в интернете. Они полны. Лечение всех заболеваний mm -hmm. сразу одной таблеткой. Нет, катаракта не лечится фармпрепаратами. И даже те капли, которые якобы должны помочь при катаракте, в целом мы всегда говорим, ну, они точно не навредят, помочь Нет. не смогут, они не замедлят развитие катаракты. Но хирург действительно может справиться за 15 ну, минут? Ну, безусловно, конечно, даже быстрее. 15 минут мы говорим о такой катаракте, когда, ну, скажем, вот, бурая катаракта, uh -huh. да, она требует чуть, чуть больше ультразвука и больше манипуляций. Если катаракта вот начальная, незрелая, то есть те формы, когда хрусталик еще uh -huh. наполовину жидкий, скажем так. Uh -huh. Мы удаляем сейчас катаракту с помощью метода. А вот как, да, как раз следующее вопрос, как проходит, как проходит непосредственно операция? Или, наверное, так, как раньше было, и так, как делают да, сейчас, ну, чтобы раньше было мы да, мы раньше ждали созревание катаракты, а, потому вот что так. у нас не было технологий эндоскопических, и М -м. мы удаляли через большие разрезы. Фактически э, глаз разрезался наполовину, полулунный и при разрез, этом, Да. да делал полулунный разрез, и хрусталик примораживался. Это, это вот он, мы видим, как сейчас происходит uh -huh. эта процедура. Раньше он примораживался и полностью целиком удалялся вот весь, uh -huh. весь комплекс. Хрусталик и капсульная сумка. И глаз оставался без хрусталика. И люди ходили с толстыми большими uh -huh. очками. Это, до, до сих пор такие пациенты встречаются. Следующий этап ⁇ это когда мы разрезали, но оставляли капсульную сумочку. Разрез становился меньше-меньше, но все же не настолько мелкий. Это мы видим, как сейчас происходит эта хирургия но, эм, теракта. Это даже кое-что мы видим на склере. Это больно? Вот а, в данный момент. Это уже даже этап... Um, уже не, не сумы, совсем хорошо да. Это, это все-таки разрез, видите, это большой разрез, ага. это удаление катаракты через большой разрез. А сейчас, а сейчас что? А сейчас идет, мы а... делаем маленький вход. Ну, как правило, это не один вход, а несколько, два или три, угу. в зависимости от того от предпочтения хирурга. Один основной вход в 2 миллиметра и два крошечных меньше миллиметра. и при этом работая в... С помощью огромного такого прибора, вот mm -hmm. на картинке было видно, это машина, которая соединяется трубочками с глазом, и мы аспирируем хрусталик, отсасываем. Mm -hmm. Поэтому чем он более жидкий, тем легче и быстрее проходит операция. Mm -hmm. Чем... Тверже хрусталик, тем больше ультразвука нужно добавлять. И в целом, тем больше манипуляции внутри глаза происходит. Uh -huh. Поэтому, в общем-то, сейчас мы ни, ни в коем случае не ждем созревания катаракта. Это не фрукт, не надо э, перенашивать uh -huh. катаракту. Если она есть, и она снижает качество или количество зрения, то, конечно, нужно прийти к офтальмологу. Это будет быстро, безопасно и с прекрасным результатом. Да. И восстановление, uh -huh. и функциональность 5... глаза да. будет... Татьяна, расскажите про визит пациента к офтальмологу, как подбирается хрусталик. Это ведь не просто пришел, здравствуйте, вот я готов сделать операцию. Конечно. Ну, как правило, Да пациент, Вообще, извините, какая-то подготовка да. специальная нужна и хирурга, и пациента, либо пришел, уже сейчас готов ложиться на Ну, как правило, пациент обращается стиль. к врачу-диагносту, который в целом определяет, является ли катарактом mm -hmm. причиной снижения зрения, нет ли еще каких-то других проблем, и нужна ли какая-то специальная подготовка. Готовка в виде капель, да. снижением внутриглазного давления и так далее. Но если решение принято, то в дальнейшем пациент осматривает хирург. Uh -huh. И вот в беседе с хирургом пациент рассказывает, я, по крайней мере, рассказываю, как я это делаю. Ну, конечно. Да? В беседе со мной пациент высказывает свои пожелания. Например, как он хочет как он видеть хочет после видеть. операции. Да. Да, вот про линзы что... мы хотим еще спросить. Да, uh -huh. потому что заменой хрусталика мы меняем ей оптику глаза. И, допустим, человек, который пользовался очками для дали Но... и для близи, может избавиться от них навсегда может стать самым лучшим видящим членом семьи э, в свои 70-80 и, и старше лет. Но вот подбирают же эндроокулярные линзы вообще, да. они вообще же тоже пожалуйста. разные бывают, от чего зависит этот подбор? Ну, интракулярная э, линза, это, это некая оптическая линза, mm -hmm. и когда мы ее подбираем, мы оцениваем и длину глаза, и наличие астигматизма, это такая, такие особенности оптики и потребности пациента хочет ли он избавиться от очков, потому mm -hmm. что на, мне на, кажется, нынче все хотят, хотят избавиться от очков. Все, а, все хотят просто стопроцентное зрение. Либо да, я каким-то на самом деле не растождаю. все и многие. Но ну, на, надо сказать, что линзы, которые являются астигматическими или являются мультифокальными, вот как нижний ряд, у которых mm -hmm. есть колечки, это вот такие линзы премиального сегмента. Скажем так, базовая линза – это та, которая находится слева сверху. Mm -hmm. Mm -hmm. Остальные линзы – это все-таки линзы сложнее. Они не ставятся по ОМС, например. Да, да. Их за стоимость этих линз ага. оплачивает пациент во всем мире, не только в России. Ну, Поэтому многие просто э, финансово не могут... Но я себе правильно позволить. понимаю, что вот эти линзы за дополнительные деньги, они тебе дают целый ряд бонусов. И помимо катаракты, избавят тебя, например, еще от астигматизма. Да, все верно. От пресби... пресбиопии, от возрастной дальнозоркости. Да, да. То есть это тогда, когда человек вдаль видит хорошо, вблизи читает в очках. Но есть и медицин ограничения для мультифокальных хрусталиков. Какие? Это наличие глаукомы, например, поздних стадий, это дистрофия сетчатки в центре. То есть поставить хирург может такую да, линзу, ну, но технически. пациент не получит вот того эффекта, который эта линза должна дать ему. Mm -hmm. Поэтому тут мы оцениваем пожелания, анатомию глаза, возможности глаза в целом, и дальше уже определяемся с линзами. Кроме mm -hmm. того, даже в среде мультифокальных mm -hmm. линз есть разные производители. И эти угу. линзы в своей группе тоже неоднородны. Поэтому очень важно, чтобы хирург, с которым встречается пациент, умел работать со всеми типами mm -hmm. линз, да. а не ставил всем ну, да. под одну Конечно. гребенку одинаковых А хирург может сделать одновременно операцию сразу и на правый глаз, да. и на левый. Потому что раньше делали паузу, хотя бы недельную. Да, а лучше но делали месячную. даже и несколько недель да, паузу, да. тогда когда хирургия была более травматичной, угу. и разрезы были больше, потому что вот это. Это метод факоэмульсификации, который да -да. мы на сегодняшний день используем. Он тоже претерпел большие изменения. изменения и угу. начинался там с размера больше 3 мм, сейчас это меньше 2 мм. Каждый мм важен в mm -hmm. нашей технологии. В доковидное время мы делали такую билатеральную мы называем двух, mm -hmm. операцию на двух глазах. Да -да. В небольшом проценте случаев, это, скажем, 10-20% пациентов. Было. Это те, кто были маломобильные, те, кому сложно было там приходить с визитами и так далее. То есть выборочно. Ковид немножко изменил отношение к этой ситуации. Каким И образом? Мы стали чаще, гораздо чаще делать операцию угу. на двух глазах, потому что она быстрая. Угу. Для пациента психологически легче лечь один раз ну, на конечно, операционный стол. Конечно. И сейчас вот рекомендации являются членом Американской академии офтальмологии, Европейского общества, катарактальных рефракционных хирургов. Общие рекомендации такие, что 80% угу. пациентов делают сейчас два глаза в один день. Но надо говорить, что это должна быть не, конечно, перезрелая катаракта. Безусловно, mm -hmm. тогда, когда mm -hmm. доктор да. не предполагает сильной реакции организма вот как на хирургическую О, о возрасте, возрасте хотел спросить. Есть ли порог возраста, возраста, когда уже операцию нет смысла проводить? На самом деле делают и новорожденным детям. Ну, условно, mm -hmm. там да. у, у детей несколько недель, если у, у них тотальная катаракта, потому что иначе глаз будет развиваться mm -hmm. неправильно. Так. И глубоким старцам, моим пациентам, и 105 лет были у меня пациенты, и ну, старше не было, видимо, Нет. это уже просто ограничение. И, кстати, были пациенты, которым было сто лет, ну, прям сто лет, и они видели практически всю ага. таблицу после операции. У нас есть видеоотзыв одного из ваших пациентов. Я думаю, для вас это тоже будет сюрприз. Давайте посмотрим. Меня зовут Анатолий, возраст у меня 58 лет. Я обратился в клинику по замене хрусталиков, лечения катаракты. До этого я пользовался очками, и уже краски были смазаны, После недаванной операции все вернулось на свои места. Очки мне больше не нужны. Вижу очень хорошо. Если раньше было где-то процентов 30, то сейчас все на сто процентов. Все краски вернулись. Строчку вижу вдаль, как положено. У меня вот еще один вопрос завершения разговора, потому что я хотела бы коротко разобраться. Что значит пациент может выбрать зрение? Вот что значит 125%? Я 150 могу выбрать, 200%. Этот пациент не может заказать себе вот эти uh -huh. проценты больше 100%, uh -huh. но он может рассказать, какие зрительные потребности у него. Uh -huh. Например, он много читает ему нужен ближний фокус, он сидит за компьютером, ему нужен угу. средний фокус, и он водит машину. И тогда хирург подбирает тот хрусталик, который угу. будет давать меньше побочных оптических эффектов, допустим, а или минимизирует их настолько, что пациенту будет комфортно видно. Вот. Потому что любая линза, это 100% светового потока, она как-то его делит, угу. вот как 100 рублей, которые надо разложить на разные да -да. корзины. И мы с пациентом решаем, какие э, преимущественно расстояния угу. для него важны. Вот до чего дошел прогресс ты уже да, зрение выбрать точно. можешь. Татьяна, большое вам спасибо. Очень интересно рассказали и поселили надежду в нас и в наших пациентах. Uh -huh. Спасибо Площай большое, спасибо. да. Спасибо, здоровы, спасибо большое времени. вам. А мы прощаемся с вами. Это была программа Теледоктор, Сегодня в студии работали Владимир Зайцев, врач-атолоринголог. И психолог Елена Толстая. До новых встреч. Все, все доброго.